Всем привет, меня зовут Евгений Воронюк, и в этом коротком видео я хочу вам рассказать, тяжело ли начать новичку зарабатывать на бирже фриланса Quark, вот и как быстро вы найдете свой первый заказ. Итак, ну давайте разберемся мы с тем, что, во-первых, на Quark большое количество заказов, да, во-первых. Вот, если мы зайдем с вами на биржу, то мы посмотрим, что на бирже за... По-моему, этот месяц, да, за месяц заказов на 108 миллионов рублей. Я скажу так, что это достаточно высоко, потому что в среднем э, заказов на бирже, по статистике, которую я, к, к, ну, которую я для себя веду, так скажем, да, в среднем 95-85 миллионов в месяц. Тут 108 миллионов. С чем это связано? Во-первых, это связано с тем, что скоро Новый год и люди закрывают свои незаконченные проекты. Но, но если вы только начали свой путь к, к, на фрилансе и, и начали, тем более, с биржи Quark, это, в принципе, ну, площадка подходит, но есть одно но. Во-первых, если мы даже зайдем с вами в текст переводы, да, чем занимаюсь я, допустим, возьмем вкладку переводы. Сейчас мы выберем в фильтре к, к, с вами новичок уровень или выше. Вот и посмотрим, сколько будет разных никнеймов по разным языкам. Вот. Это люди, которые недавно прошли как, вот, регистрацию на бирже, либо которые сделали несколько заказов, да, то здесь мы видим, тут очень много разных никнеймов и так далее и тому подобное. Но важно понимать, что очень большая конкуренция, во-первых, из-за того, что многие пошли на удаленку, некоторые начали просто совмещать свою работу с удаленной работой, например, да, и, и также же на кворке вошли, э, к, к, на Quark появилось очень много компаний, не только частных э, исполнителей, но также и компаний. Это, к, это если брать, например, к, к вот раздел переводы то очень много зашло бюро переводов которые переводят на множество вот языков как и мы делаем в частности я да поэтому Поэтому тут конкуренция очень большая. Если, если мне рассказать о своей истории, то я могу так сказать, что я после регистрации на бирже нашел первый заказ спустя, по-моему, 4 месяца. Это был первый заказ. Но даже если вы выполните первый заказ, то это не говорит о том, что у вас будет очень большое количество заказов. За Какие тематики, по моему мнению, самые востребованные и самые конкурентно большие? кворке это во первых seo и трафик огромнейшая конкуренция потом это дизайн она была всегда в принципе очень востребована но тут очень много которое зашло именно именно крупных игроков те которые например уже в топе на других ресурсах как допустим fl.ru к там к юду кого твой и так далее Третья тематика, это также тексты и переводы, то есть копирайтинг. По переводам, конечно, меньше конкуренции, чем по копирайтингу, но она тоже большая. И что касается по веб-разработке, я могу так сказать, что по веб-разработке, если мы возьмем создать новый сайт, да, например, вот и посмотрим количество тут игроков, их тоже будет много. Но важно понимать то, что на кворке идет очень большой демпинг. То есть начинающие фрилансеры на кворке очень сильно демпингуют цены. Например, вот смотрим. Вот разработка сайта CPA, MPA, вот и сайты и визитки. Человек предлагает сделать за 250 рублей, когда другие предлагают, допустим, вот там 2500, да, там, ну, на скидке это сейчас, я говорю, как э, это нужно черная пятница, 5000 и так далее. Но, но есть один э, очень важный момент, что выбрать, допустим, программиста, это такая задача, которая достаточно сложная, потому что, потому что многие гонятся, гонятся сделать подешевле, но в итоге они будут переделывать. Вот, но... Есть один важный момент, я уже говорил в прошлом видео, повторюсь, что если вы выбираете себе исполнителя на какой-либо проект, допустим, то важно смотреть на его отзывы, также на количество повторных заказов, это показывает то, что клиенты ему доверяют и делают у него заказы повторно. Также читать отзывы, потому что, ну, что очень важно, особенность корка, что на корке нельзя написать отзыв э, без, э, без реального заказа. Вот. Э, поэтому, к этому, если вы хотите стартовать на корке, то вы должны быть, к, быть уверены в том, что у вас хватит сил на, на нем работать, во-первых, дождаться первого заказа, вот, и на нем развиваться. Также повторюсь, что если вы хотите, например, зайти на корт, у вас есть несколько услуг, в чем вы э, профи, то создавайте эти, э, эти несколько услуг. Если у вас есть какая-то объемная услуга, ну, допустим, давайте так, допустим, возьмем э, с вами, ну, покажу, покажу на примере новый сайт, например, да, вот раздел вернемся в этот же, Тогда посмотрим, ну, например, сайт визитка. Да, вот есть, видите, видите, что включает, так, сейчас, секунду назад, мы сделаем, вот, что включает в себя услуга, можно выбрать, да, но, например, откроем мы услугу, ну, ну, давайте эту, по лендингам, и так, вот мы смотрим, какие пакеты есть у данного исполнителя, читаем, что у него есть, и так далее, и так далее, и так далее, но, для нас очень важно так, у него нету тут доп. услуг, ну ладно, я сейчас покажу на другом примере. Вот смотрите. Во-первых, к в их накорке можно делать доп. услуги. Вот если вашу услугу, например, есть какие-то детали, которые можно продавать отдельно, ну, например, вот вы делаете сайты под ключ то есть вы верстку делать там дизайн возможно еще там что-то еще что-то как это вам можно сделать один общий э э общий по этим услугам также вам можно создать отдельные кворки по каждой конкретной услуги верстка отдельный дизайн отдельно или на создание сайтов отдельно, для этого у вас получится четыре услуги, вот и так далее. То есть вы можете жить с одной большой услуги, делать мелкие услуги. И так у вас образуется много кворков, То есть к вам будут люди не чаще обращаться вот, и вот чаще писать. Вот и вы также поднимете свой чек. В месяц, там, год, неважно. Когда, допустим, вот смотрите, у меня, например, вот, да, вот я мог создать. Делаем, кворк, э, допустим, кворк, делаем там переводы, то-то-то-то-то. Но, э, но я сделал как. Во-первых, по условиям корка нельзя, допустим, в одну вот услугу включать сразу, например, там, 15 услуг, о чем я говорю. Например, если у меня вот сделаю, когда я, когда я, допустим, перевод на казахский, то я не могу в нем написать, сделаю перевод на казахский, и допустим, узбекский. Не могу. Надо создать два отдельных Quark. Поэтому у меня, у меня сейчас активно 100 кворков, из них где-то, наверное, процентов 65, это переводы, ну, 60, это переводы. Причем я постоянно добавляю свои кворки, и вот если зайти, например, в мои чаты, у меня очень много сообщений приходит каждый день по каким-либо услугам, вот. поэтому К этому. Поэтому этому не бойтесь стартовать на корке, проходить регистрацию, не бойтесь начинать, во-первых, не бойтесь того, что у вас не будет заказов, еще что-то. Рано или поздно, рано или поздно у вас пойдут заказы, надо просто немного терпения и понимание того, как работает данный сервис за то, что нужно дробить свои услуги, чтобы у вас было больше этих самых услуг. Вот, если вы хотите пройти вот регистрацию на бирже Quark и зарабатывать деньги, под этим видео есть ссылочка на регистрацию, проходите регистрацию, а также, если у вас есть какие-либо вопросы по работе на этой бирже, пишите мне в комментарии под этим видео, либо пишите на мою… Это на мою страницу ВКонтакте, я всем всегда вот отвечаю, со всеми общаюсь. Подписывайтесь на мой канал, здесь будет очень много еще разных видео. Но я думаю, что мы по кворку я буду снимать, но уже в меньшей степени. Я буду вам рассказывать про другие сервисы, где можно к фрилансеру находить заказы. Поэтому подписывайтесь, ставьте палец вверх. с вами был Евгений Воронюк. Пока-пока.